Если каждый день быть в одних и тех же местах, если постоянно переживать одни и те же события, делать одни и те же действия без какого-либо положительного результата и движущего прогресса, то может прийти оно. Эмоциональное выгорание из-за которого может ухудшиться наше здоровье, работоспособность, взаимоотношения с окружающими и многое другое. И как вы уже поняли, сегодня у нас спецвыпуск, и поэтому здорово мужские мужчины. Я уверен на все сто процентов, что у тебя возникало, а может быть и прямо сейчас возникает усталость и нежелание зарядить каточку в мобильную колдушу. Тебе тоже кажется, что это все. Конец. Здесь больше нечего делать. Уже нет тех эмоций и ощущений, которые были раньше. Давай с тобой сразу договоримся, брата-брат. -а -брат. Я буду много чего интересного говорить и предлагать. И если тебе один из вариантов понравится, то обязательно о нем черкани в комментариях. Так вот. Этот видеоматериал в очень маленькой степени касается людей, которые тратят на игру один час в день, а то и меньше. Ибо вам, мужики, еще повезло и вас эмоциональное истощение еще не укусило. Ведь оно имеет накопительный эффект. А для тех, кто чувствует, что игра надоела, в ней стало скучно, и для тех, кто думает, я лучше зайду, когда добавят боевой пропуск и обновят сезон, могу рассказать следующее. Я буду повествовать через свою призму, ведь я, как человек постоянно наблюдающий за колдой и непосредственно принимающий участие в ее движеждвижек, неплохо так от нее подустал. Но если взять на вооружение несколько вариантов, о которых я буду говорить далее, то картина неплохо так изменится. Ну что, брата-брат, давай разожжем костер эмоций и новых ощущений. И первое, что я бы тебе посоветовал, конечно же научиться играть с нестандартным для тебя оружием. В свое время меня спасла игра на снайперских винтовках. До этого я даже не смотрел на данный класс, просто из-за отсутствия опыта. И знаете, мужики, мне это дало многое. Наигравшись вдовы со штурмовками и ппшками, снайперский класс был как глоток свежего воздуха и чего-то таинственного. И мне, как, с вашего позволения, контент-мейкеру, было очень интересно изучить и добавить какие-то свои фишки, которые помогли бы на поле боя. Брата-братья, которые за мной следят, знают, что вроде неплохо получается. Поэтому, мужик, если ты до этого не играл на снайперках, то это хорошая возможность пробудить в себе новые силы и перед. Вот этот киноматериал по подсказочке сверху поможет тебе это сделать. Но а если вдруг ты играл со всеми классами оружия и тебя больше ничего не вставляет, то лови второй вариант, в котором тебе поможет кастомизация оружия. Возьми самую редкую в пике волыну или же неиграбельную пушку и собери монстра. В хорошем смысле этого слова. Лучше всего это, конечно, получается со снайперками, опять же. Для примера можешь чекнуть вот этот боевик, подсказочку сверху можешь увидеть. А вообще ее видно или нет? Я что-то не понимаю. Короче, я там собрал из XPR пехотную винтовку с которой неплохо так бегал и раздавал по качелам путевки на респаун. В плане экспириенса было очень круто, и даже такая сборка имеет право на существование. Поэтому обязательно по XPR. Экспериментируй с оружием, глядишь и новую имбу откроешь и соберешь. Также попробуй научиться играть еще с дополнительным пальцем. У меня было так. Когда вышла колда, я сначала играл естественно в два пальца. Потом где-то через две недели начал учиться играть в три. И уже через месяц заиграл во все четыре пальца. Если кто не знает, я на iPhone XR гамаю и как мне кажется, добавлять пятый палец на такую диагональ экрана не совсем профитная тактика. Так вот, обязательно подтяни свою скиллуху добавлением дополнительного рычага управления, и ты заметишь, как колда на твоем экране сотика заиграет по-новому есть еще парочка неплохих вариантов, но они на любителя. Попробую прокачать пушки и пооткрывать на них камуфляжи. так глядишь и до дамаска дойдешь. Этот способ хорош тем, что можно и скилл подтянуть и скин открыть. Единственное, что этот метод не такой долговечный. Еще можешь попробовать, брата-брат, переключиться на другой движ, например, в Королевскую битву. Но это опять же все вкусовщина. И я знаю, многим колдушный батл рояль вообще не заходит. Так что же делать, если все вышеперечисленное ты попробовал, но ничего не помогло? Рекомендую просто отдохнуть от игры 2-3 дня. Не заходить, не смотреть ютубчик про нее и вообще на время забыть про ее существование. Сделай себе микроотпуск, чтобы вернуться с новыми силами за новыми эмоциями. Даже киберспортсмены выбирают такую методику отдыха от своего промысла, потому что играя каждый день по невероятному количеству времени в одно и то же, можно просто остыть и перестать чувствовать игру. А за этим и вечная дезмораль, тильты и тому подобное. К тому же неплохо можно поиграться на контрасте. Отложи колдушу и залети погомать во что-то другое. Смена обстановки положительно влияет на самочувствие. Дорогие брата-братья, как мы сможем огорчать Пукачелов, если сами будем в печали и грусти? Кто будет делиться прекрасным чудодейственным препаратом Гексарал Пиздюль когда у самих пиздюль творится в душе? Отдохни, мужик, если устал. Я думаю, ты хочешь спросить у меня, как же отдыхаю я от колды? Да очень просто. Просто играю в колду. В колду Modern Warfare! Что еще хочу сказать, брата-братья? Ютуб не любит, когда на канале застой и тишина, да и зрители тоже. Если я буду кляпать киношки каждый день, то я через неделю уже сгорю и остыну. Поэтому, я думаю, интервал в 2-3 дня между кинолентами самый оптимальный. Ну, по крайней мере, для меня. Откровенно говоря, мобильная колдуша немного уже приедается. Не спасают даже ее халявные скины и ивенты. Избыток вкуса убивает вкус, а ее новые баги с фризами и корявая оптимизация для iOS просто добивочка ко всему этому. Я неплохо так орнул, когда типа добавили зомби в королевскую битву. Я думаю, разрабы тоже порофли над игроками с завышенными ожиданиями. Лучше бы они направили силы на фиксы багов и регистрацию выстрелов. Но еще неплохо было бы с оптимизацией посидеть. А то рулетки донатные каждую неделю релизится, а с прошлыми проблемами не особо борются. Только новые появляются. Ладно. Это конечно все лирика, надеюсь в скором времени все более-менее образуется, потому что у меня есть очень много интересных идей, из которых могут вырасти захватывающие блокбастеры. И я напоминаю, брата-брат, что сейчас в самом разгаре мой конкурс «Охота на Огняна», на котором я разыгрываю свою мерчуху. Все правила ты сможешь глянуть в моем Дискорд-сервере на тематическом чат-канале. Ссылка на Дискорд-сервер в описании. Брата-братья, хотел у вас спросить кое-что важное. Как вы смотрите на то, чтобы я сделал сюжетный блокбастер в Арзоне? Если ты за это движ то просто черкани в комментариях. Go, Арзон! А если против, то не Warzone. Я чекну, каких сообщений будет больше и приду к правильному решению. И пока вы это пишете, ловите рандомные комментарии. А за ними топовые. И конечно же, по нашей доброй традиции, попытайтесь отгадать трека-трек, которого вы услышите прямо сейчас. Погнали. Это мой рай, когда в колду залетают там, брата-братья играют, и пукачелов громя. Наверное, это мой рай, когда игра не лагает, и телефон не взрывает, и не взрывает меня. Я надеюсь, что проблема будет решена А пока что за скиллухой я в МВ погнал Все точно будет хорошо, я где-то узнавал Call of Duty на айфонах свой исправят провал И мне не стыдно закричать про то, что это любовь А пока что в моем сердце от игрухи лишь бой Я устал все это видеть, а ладошки потеть Повторяю вам, мужчины, хватит это терпеть bit. Это мой рай, когда в колду залетаю, Там брата-братья играют, И пукачелов громят. Наверное, это мой рай, Когда игра не лагает, И телефон не взрывает, И не взрывает меня.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 Терпеть